Вместо того, чтобы делать задания по-английскому, я снимаю со своим ооаком какой-то бред, который никому все равно не нужен. А я зачем я это сделал? Я же это типа, против рекламы, против Apple. Всем доброго времени суток, И это немножко не видео, потому что я опять не сплю ночью, дабы сделать домашнее задание написать книгу, которую вы можете найти в этой вкладке, но я ее специально не открою, хотя почему не открою, я могу открыть короче, вот она, вот и это видео, в общем, о том, что если вы хотите отправить письмо мне, то адрес вы Дойдете в описании. И что я еще хотела сказать? Э, не присылайте желательно такие огромные коробки посылки, потому что мне нужно потом за это платить, типа ну, транспортировку, импорт или что такое, в общем, граница, а денежек у меня как раз таких в последнее время не хватает. Да, я вам не богатенький, суть капучка поэтому буду благодарен, если вы будете отправлять вот в таких вот бандерольках, которые я, наверное, сейчас ставлю континку и фокус, фокус, фокус, не фокус, расфокусируйся, у меня нет ну, силы времени монтажа, все это. Ах, ну ладно. Так, адрес вы найдете в описании, это понятно. Письма приветствуются, деньги приветствуются, подшопы приветствуются, все приветствуется. Отправлять можете. Да. Ну и немножечко, наверное, новостей в конце видео То, что я типа зря снимал, что ли На этой неделе и вообще в последнее время у меня большой завал Контрольными работами, тестами И вообще нас очень напрягают два длинных дня Это 9 уроков, среда и четверг Конечно же, просто делают меня готовой на блюдечке с голубой каемочкой И из-за того, что я просто не успеваю сделать все за сзади Потому что прихожу поздно вот мне сейчас писать английский, например, 5 страниц А4 от руки и делать еще домашку по химии, биологии, а потом еще готовиться к тесту по химии, к контрольно по немецкому, к тесту и контрольно по английскому у нас в этом году еще, в этом полугодии я имею в виду, устный зачет, ну, я не знаю, как это по-русски сказать, но да. В общем, устный экзамен по-английскому, а это уже еще одно большое... Да! Я не знаю вообще, как я все успеваю. Просто уже не могу. Я, я, я на исходе сил. Да, и мне еще надо писать, поэтому вы это не расстраивайтесь. Да, что видео такие фиговые, или что я вообще иногда что-то не выпускаю. Хотя кому я нужен? Сейчас в моей официальной группе работают админы, за что я им благодарен. Думаю, на этом стоит закончить Ладно, пока.